Всем привет, люди! С вами я Соник, и со мной сегодня подписчик Асим. Сейчас я вам сказал поздороваться. Он печатает. Ну, в общем, пока он здоровается, давайте расскажу. Сегодня мы будем... Вот, всем привет, подписчики. Сегодня мы будем, смотрите, вот, разгром Суперсити. Вы думаете, мы будем апаться, поднимать безумие? Безумие два? Нет. Сегодня мы будем троллить игроков в, так сказать, разгроме Супер Сити. Троллить. Ломать ребятствие. Помогая роботу. Ну что, давайте покажем. Давайте попробуем хоть что-то. И будет смотреть на страшную реакцию людей. Кто-то злится, будет кто-то нам помогать. Давайте вот. Давайте копим-копим ульту. Это Тибу пока мирный такой, да? Тип. Я пока ульту коплю. Оп. Все, я пошел. Оп. Вот так вот. Давай. Пока вроде никакой реакции нет. Мне кажется, что он будет бомбить, когда мы ему сольем катку. Он... ой, тихо, нет. Да, я херюсь. Все, все, пока, пока, пока, пока. умирать вот не надо. То, вот. Просто давайте вот так вот, вот так вот разрушим. Елку поставим. Вот эти мафия, мафия, мафия даже зафукашел, да зафукашел да даже игрок. Это у него бомбезная реакция? Да, наверное, у этого по бомбило, очень сильно бомбило у него, то что мы ломали, все. Боится показывать свои реакции на такие троллинги. Ну, смешного. Реально. Теперь типа я не... попробую за Динамайка. За... Не знаю, кто мне попадется. Может, туда он тоже попадется. О, Эль Прима попался. Эль Прима фукашет. Эль Прима, ты чего? Перестань. А, нет, не Афукашет. Нет, вс. Он не бот, он гаджет и Давайте вот так потролим. Тихо. Нет. Отстань, отстань. Не надо мне умирать. Беги, беги, беги, беги, Асим. Нельзя умирать. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя нам умирать. А, все, Давайте вот так вот будем, издалека. И сейчас мы вот эти восемь препятствий, всё. Сколько 32% вообще? Не знаю, какую, у... А, Эль Прим. Эль разлился. Эль Прим точно бомбит. То, о чем мы делаем. Давай, оп, все. Давай. Э, ты куда за мной? А, тебе вот это надо помочь. Давай, прыгай, прыгай, бро. Ты еще три препятствия. давай. Все, все, все. Ребят, вы видели реакцию к Я говорил, что он разозлился вообще. Ему эта жизнь не понравилась. Представил даже его лицо. Вообще. Наверное, было жестко. Жестко. Мне, кажется... Мне кажется, ему очень жестко. Ладно, ладно. Давайте теперь я, я буду помогать динозаврику. Бомбить. Я буду помогать всем. Бомбись. Сначала, оп, микну такую игру, показываем. Отклинитесь спалиться теперь. Опа. все сверху проделали работу тихо а все иди сюда блин убили Ты вот ребят уже хвостом машут Ой, кью, В общем, да. А, ну, давай. Совсем чуть-чуть осталось. Такой... Ребята, реально весело, весело Себе потроллить да, да, кого, кого же бы еще взять? Сто пудов Возьму Фрэнка Все Сто пудов Сейчас мы, сейчас мы троллим игрока Еще какого-нибудь Да, ребят Можем еще где-нибудь потроллить людей Захотите, пеньи. Так, вот так вот, хоп, поможем, Копим. Вот уже сорок процентов, видите, как быстро. Все злится пусть, Пусть пока. Конечно, да, мне жаль, что нападает на кольта. Пусть на Пенни, да блин. Давай Пенни, Пенни убей. Пенни, красавчик, давай. Все. Я пошел дальше на телту копить. Убро, убро. Бро, не злись, не злись, бро, я ж просто хочу, хочу тебе помочь, бро, офсиональчик, оп, все, я тебе помог. Так это всего лишь один блок здесь. Е -е -е. Б и бы не вышло. это вообще грустить, наверное, будет. Нет. Ты не ломаешь ничего. Блин. На пуйпер давайте попробуем. Да, на пуйпер. Все. Нет. Нет, звини, Бравер. Мы, будь... Мы вдвоем проходим. Не мешай нам, прям. брав, чувак. Кстати, ребятам, появился свой донатик. Да, ссылочку в описании обязательно оставлю на донат. Еще дискорд-сервер свой оставлю ссылочку. Клуб. Код, Код клуба, думаю, оставлю. Ой, хотя клуб закрыт. Напишите ну, в комментариях, от открыть клуб или нет. Если вам нужно, если хотите вступить, то пишите «Открой, пожалуйста, клуб» или «Сделай там меньше, пожалуйста, клубков». Чтобы я так сказать понял Давай, ох, давай Ульту, ульту, ульту, ульту хочу накопить Все, есть ульта Есть надо издалека пробить. Тихо, нет, так о красавчик. Yes Да, ребят. Если честно, никогда не троллил людей. Ну сейчас, но сейчас тролль, троллинг. Троллинг происходит так. Бум-бум-бум. Нет, не надо никого. О. У меня жизнь гаджет. Точно! Я же могу тремя гаджетами воспользоваться и уничтожить. Есть. Давайте начнем пока уничтожать. Есть. Уже 57%. Что так быстро? А теперь соберем себе, и вот так. Пух, все очень хорошо. Девять процентов ничего себе катка. Все, все, не надо, не надо быть агрессивным. Да, ребят, реально смешная реакция. Реакция. Вот такой, да? Вот такой. такой. Вообще, ребят. Напишите в комментариях. Хотите? Напишите в комментариях. Если бы вас тут, за... если бы вас затроили, какая у вас бы реакция была? Реально, напишите. Если на ему прикольнулись. Бравли, например. Наверное, будет интересно будет почитать ваше мнение. Так что пишите, не стесняйтесь. Я бы, ребят, знаете, пог... ну, погрустил бы, наверное, если бы меня так затроили. А иногда бы даже помог. То есть я бы не злился. Зачем мне злиться? Просто загрустил. Все. Так, я, он, я, он говорю, я говорю. Ощути дискорд, вот он. чат, ребят. Давайте наберем тут, не знаю, ну, 8, думаю, 7 лайков. И, по и потом запишу вторую часть. Как сказать? Ой, смотрите, уже пора подписчику. Значит, ребят, давайте мы, давайте мы последнюю катку одни проведем, да. Совершенно одни. И завершим наш видос Троллинг да так, все давайте. Так минус за да, девяносто давай. Красава. Семьдесят семь. Шестьдесятка вообще. и как же они все Убийзла <laughs> реакция. А я вот так. -то. Да, всё. <смех> У них, наверное, тут бомбистая реакция. Вообще, наверное, браво. Вообще, им пробомбили. Все мозги. Я думаю, пора, ребят, завершать. Да-да. Ставьте, подождите, Хоп. ставьте вот это, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, с вами будет я, Соник, и всем пока!